Планируйте свой отпуск, он станет еще более волнительным, если аэропорт назначения входит в список самых опасных в мире. Предлагаем обзор самых экстремальных аэропортов, попавших в список благодаря месторасположению, трудному доступу к ним и коротким взлетным полосам. Всем привет! Вы на канале Топ Hard. На пятом месте – аэропорт Мадейра, Португалия. Аэропорт Мадейра имеет воду с одной стороны и холмы с другой, что делает снижение подлет к полосе сложной задачей. В 2000 году взлетно-посадочную полосу расширили дальше, в Атлантический океан с целью посадки крупных самолетов. На четвертом месте – аэропорт Принцессы Улианы, Карибский регион. Короткая взлетно-посадочная полоса «Осень-Мартен» означает, что самолеты летают крайне низко над прилегающим пляжем Маха. Когда идут на посадку, шум и ветер настолько сильны здесь, что адреналиновые наркоманы выстраивают всю забора, чтобы оценить свои силы держаться и противостоять воздушным потокам. На третьем месте – аэропорт Куршавель, Франция. Аэропорт расположен в шикарном горнолыжном городке Куршавеле. Аэропорт имеет взлетно-посадочные полосы длиной всего 534 метра. С другой стороны полосы находится обрыв, но волноваться не стоит. Там садятся только частные самолеты. На втором месте – аэропорт Бара. Великобритания. Аэропорт Бара считается единственным в мире, где самолеты садятся прямо на пляже. Впрочем, он исчезает после прилива. На первом месте – аэропорт тен Хиллари Непал. Взлетно-посадочная полоса Лукла имеет лишь 457 метров. Полоса расположена под наклоном и работает только при условии хорошей видимости. С одной стороны 100-метровый обрыв. С другой, горный хребет. Приземлиться в одном из этих аэропортов не только волнительно, но и интересно. Любителям адреналина обязательно понравится. Всем спасибо за просмотр. Поставьте пожалуйста лайк и не забудьте подписаться на канал.